Всем привет, с вами Ксю. Многие из вас меня просили показать, как я ухаживаю за своими питомцами. И сейчас я это покажу и расскажу про них. До кружки. У меня есть рыбка скалярия, и ее зовут Полосатик. Сегодня я у нее убираться не буду. Обычно мы это делаем вместе с мамой. Начиная с белок деду у меня их две. Хэппи Девочка и Мани Мальчик. Девок мне подарили папа и мама. Они всего боятся и не выходят из клетки даже тогда, когда клетка открыта. А еще они кусаются иногда. Пока я выкидываю старые опилки и мою клетку, моя сестренка присматривает за хэппи и мани и не дает им скучать. Говорят, что белки Дегу очень общительные, но у меня не получается их приручить. Иногда Хэппи дает себе погладить, но это бывает редко. Белки Дегу очень непоседливые и обожают бегать в своем колесе. Особенно забавно, когда они бегают вместе. С хвостами Дегу нужно быть очень осторожным, а то они могут остаться без своих красивых кисточек. У моих хвосты на месте! На дно клетки я насыпаю пилки, закрываю клетку и сгоняю туда хэппи и мани. Пора поставить купалку. Дегу так забавно купаться в своем специальном песочке. Белкам дегу нужна только сухая очистка. Купать в воде их нельзя. После того, как хэппи и мани накупались, я им даю сено и специальный корм. Им еще можно давать веточки яблони и березы, но сегодня у меня их нет. Они закончились. А те, которые растут в городе, не очень полезны. Все, дегу чистые и накормленные. Дальше крыса. Однажды мы с папой заехали на рынок по делу, а вышли оттуда с крысой. Они же такие милые. Моя девочка очень похожа на крысу из мультика Рататуй, поэтому я ее назвала Рататуша. Только очень общительная и совсем не кусачая. Ее можно спокойно доверить сестренке, пока я навожу порядок в клетке. Застилаю дно клетки свежими опилками. Лучший корм для крысы – зерновой. Если крыс кормить тем, что едим сами, они начнут вонять. Дальше попугай чили. Его я купила сама, когда мы только приехали в Россию. С ним просто. Пока я чищу и мою клетку, Чили спокойно летает по квартире. Попугай часто сидит на клетке белок. Они его не трогают, а вот он бывает их клеет. Бедненькие, вот они страдают от него. Пока я собираю клетку и насыпаю птичий корм, спокойно дожидается своего домика учили немножко поврежден клюв кем я его купила пока я убиралась белка меня сильно укусила прокусила насквозь мышцу очень больно а может она что-нибудь испугалась? Не обижайте животных. Не забудьте подписаться на канал. Скоро будет конкурс. Пока-пока.